Сегодня у нас начинается вторая каточка из 10 где-то каточек. И теперь мы можем войти только за рубины. Ну что ж, входим, у нас выбора особо нету. Ну а теперь смотрим нашу команду. Первый у нас какой-то бронер. Ненужный дракон. Дракон вещь бесполезная, особенно бронер. Носорок атакер есть. И Носырок бронер. Ну, я думаю, то, что атакер нам как раз пригодится. Ну, у него шапка очень хуевая, ребята. Артефакт тоже еще хуевый. Ну, а что делать? Я только атакерами играю. Так, кто это у нас? Значит, у него атака полная у зомбака. Армейский нож и шапка хорошая. Бомба-шапка. Этот у нас, короче, полуатакер. И зайчик. Я думаю, зомбака. Кто у нас здесь? Головорез, каратель. Давайте возьмем, короче, робота вот этого. Полуатакера берем. Так, а тут кто у нас? Сварщик? Каскадер. Хм, все бронеры, блядь. Я хуею, пацаны. Все бронеры. Блядь, я в шоке просто. Ладно, давайте бьем, берем, короче, этого. Ну, вообще бред команда, ребят. И в том бою была бред команда, и в этом бою бред команда. Вообще какая-то хуйня происходит. Ну что ж, начинаем, короче. Наш первый бой. В прошлой части я, короче, выиграл 7-3. Мне дали очень мало бонусов этих. Так, что он пытается сделать? Нихуя-то опасно. Он пытается, короче, прорыть яму, чтобы меня утопить там. Серьезно, чувак, да не вынесешь никак. Я думаю, никак не вынесет. Или что, у него верт есть сыр? А, короче, меня пытается топить. Блядь, ты охуелся совсем? У меня есть радиомашта. Балка есть. Давайте балку поставим вот так вот. Специально прикроем, короче, его. Так, и... Что будем делать, ребята? Ладно, давайте зауроним чуть его. Очень уж мало зауронил я его. Ну, просто очень мало. Кинем поле сюда. Кинем еще радиомачту. Ну, в принципе, наверное, будем бить его с ружья, с обычного. Давайте этого будем бить, наверное, его атаки больше. Нет, у него вообще броня. У этого полуатакер. Так, у этого кто? Тоже полуатакер. У этого кто? У этого атакер, короче. То есть, у него два атакера, получается, да? Этот и этот. Но они все полуатакеры такие, скажем так, ребята. Потому что у них у всех есть и броня, и атака. У этого, правда, меньше, чем брони. И у этого тоже меньше брони, чем атаки. А у этих так, полуатакер, короче. Даже у этого больше, чем брони, чем атаки. У этого вообще вся броня почти. Так, ну что. Опять у него интернет какой-то убогий. Арабский интернет, как, как обычно у всех... Он рабский. Ненавижу просто. По полчаса вот так стоять, пока переход хода будет один. Вообще не кайф, ребята. Вообще не кайф. Блять, и мне дали, и ему дали. Радиомашт хуевенько. То, что ему дали. Очень хуевенько. Тем, тем более у нас теперь будет авиация усиленная обоих. Вертолет, серьезно, Чувак, что ты делаешь? Что он хочет замутить? А, скидывает туда вниз меня. Зачем туда вниз, скидывает меня? Ах ты, ах ты пидор, сука. Ах ты шаг. Да. У меня с незнаком есть. И заземка, ребята. Заземночка это вещь полезная. Мы ее кинем, только не сейчас. Могу полечиться. Да, в принципе, надо полечиться. Хоть немножко. Там барьеры стоят его теперь в разыске. Ой, пиздец, пацаны. Как обычно, не невезение, блять. Как обычно, какая-то хуйня происходит. Начинается арсенал, и его ему... А, он сдался, отлично, пацаны. Даня Щипанов, 107 тысяч рейтинга. Он сдался. Первый бой мы выиграли. Идем дальше, пацаны. Один из девяти. Что-то не ожидал, пацаны. Первый раз вот так вот сдаются. Хм, опять наш второй ход. Очень печально все это. Вождь. Вождь. Сколько у него атаки? Сколько у него атаки, да? смотрю? У него полный бронер, значит это нубас какой-то. Если бронеры ходят первые, то, скорее всего, это нубы, ребята. Потому что это доказано учеными уже. Что если нубы... Ходят. бронерами первые значит они нубы <с> как-то так это уже доказали все но он паука кинул мне козел а паукомания началась паукомания пошла так что я могу сделать я в принципе ничего не могу сделать кроме как просрать ход и с паука спрыгнуть а больше в принципе ничего не могу сделать Жадный баран, охранник, снайпер, огнемет. Но это нереально. запомнить все. Поэтому особо я не запоминаю. Арсенал противника, ребята. Мне особенно на него пофигу вообще. Барьеры. Это было, были в том ходу, короче, не выдавались. Ладно, херен с ним, короче. Главное, будем думать, что мне дают. У него клык ледяной этот, сраный. Что ты будешь делать, чувак? У меня кто ходит сейчас? У меня ходит сейчас кто, да? По-моему, ходит мужик у меня. Огнемет пошел в бой. Блять, уже два хода, блять. Пида, сука. Ой, дали газовую гранату. Ну что, мне кинуть ему газовую, что ли? Так, есть у меня печать Воскрешения, бублик есть у меня. Зачем это надо мне все? У меня оружие одно хорошее, только газовые все, блять. Ой, пиздец, пацаны, ой, пиздец. Что-то мало, снимаю ему. А, ну у меня зомбак же, понятное дело. Если был бы у меня демон, то снимал бы больше. У него еще плюс регенерация от вампирического меча идет. Что этот зайчик делает? Ресурс собирает. Блядь, такая игра, блядь, сука непредсказуемое, ребята. В прошлом видосе вы видели сами то, что всякое быть может. Вот, чисто всякое. Вы можете, блядь, проиграть когда тащите бой, а можете выиграть, когда вообще даже не тащите бой. Вы уже в этом убедились, наверное, да? Угу. сейчас будет дохуя урон, поверьте мне. 109 хп. Если бы он, короче, подобрал ящики, то он был бы сейчас еще больше урон. Я ебал. Ну что мне тут делать, ребят? Ну смотри, что мне дают какое-то. Какой-то вообще говнище дают просто-напросто. Вот что. Смотрите. Пончик. Вообще не о чем уронить. Ему хотя бы барана дают. Огниме а отдали, хотя бы. Блять? А мне что делать? Хм. Еще сейчас пировку прибыл Просто так. Ну и что? Допустим, пончика кину ему. Дальше что? Да Ну, как обычно все происходит, ребята. Как обычно хуйня происходит всякое. Просто вот нечем бить и все, нечем. Газовую хотя бы ему кинул. Он бронер, ему надо газовую кидать. А атакеров можно и так бить. Вот пол-атакер полу. Нет, бронер полный. Два полуатакера у него. Остальные бронеры. Может быть тоже бронеров бронеров поставить в следующем бою, ребята? Не знаю. Антифриз сожрал, пидор. Зелье. Опять хуйня какая-то, блять Ну и что? Ну, в принципе, вот это могу сейчас потратить. Вот так вот неплохо будет. Антиутопку есть, смысла или нету. Кинуть блок можно, в принципе. Кинуть блок. Хм. Или можно... Нет, нет, нельзя. Ладно, кинем блок. Куда-то вот туда, наверное. Чтобы он хотя бы не регенился никак. Да что он дает блок этот? Ничего не дает. Надо было раньше кидать его. А раньше его не было. Он... У него тоже блок есть, кстати. Арбуз. Зловонный арбуз. Мне этот... Арбуз мне уже просто выбесил просто-напросто. О, красавчик. Теперь ты меня порадовал, арбуз. Теперь ты меня обрадовал просто-напросто. Теперь у вождя сейчас не будет. О, дали калашик, дали наконец-то. Мне ковровые дали, блядь. Вот теперь повеселимся, пацаны. Но это еще не факт, то, что мы выиграем еще. Потому что мы спокойно можем проиграть даже. Вот сейчас идея у меня есть, ребята. Убиваю этого. Так, нужно, короче, его издалека. Пока что мочить. Давайте возьмем, короче, вертолет, наверное, скорее всего, даже. И будем потихоньку его мочить так, издалека. К нему спускаться неохота мне, потому что... Потому что не хочу, ребята. У этого перца очень мало ХП осталось. Он, а, кстати, атакер у меня, да? У меня все персы атакеры поэтому их легко очень убить на урон, ребята. Я не знаю просто, как правильно команду сделать тебе. Возможно, я даже... Уже не в моде атакеры стали на арене найти. Уже не в моде. Вот раньше я играл... Вот все играли атакерами. Сейчас уже не знаю, как тут может по-другому как-то команды убирают. В комментариях может написать мне. Если кто знает, какая команда идеальная на арене. Или бронеры, либо полу-атакеры, либо... Либо, короче, полные бронеры. И атакеры, короче. Так, кто ходит? Дали блок белый. Кидать блок есть смысл. Или все-таки убить этого пидораса? Я кинул блок, ребята. Или убить этого. Ладно, давайте убьем, короче. Да, убьем. Отлично, убили. Теперь у него выпадает три оружия. И Я хочу воскресить его. А, так у меня и так воскрешается он. У меня он так воскрешается, ребята. Все, заебись, короче. Получается, у меня еще одна остается. Печать, короче. У меня же зомбак был, забыл. Сейчас кидаем блокиратор этот. еще один. Но старый блок пропадает туда. Да хуй нахуй нужен -то. Старый блок. Кидаем блокиратор. Надо подлечиться, чтобы у меня было больше ХП. И сейчас мы будем убивать кого-то на урон, на, на урон. Либо офицера, либо Сидорова. Сидорова вообще убить тяжело очень будет. Мужик то находится вообще наверху где-то. Поэтому надо, скорее всего, будем убить... Офицера, бумный урон убивать. Я думаю, так как-то. Сначала кидаем блокиратор. Бля. Потому что меня он заебал. Уронить уже. 5 персов на, на 3 перса у меня. Так. Да, кидаем блокиратор. Блять, только вариант. Можно, в принципе, еще газовую кинуть ему. Можно и газовую, блять, и, и блок кидать. Ладно, газовую потом кину. вот блок можно кинуть час вот уже, чтобы он регенева хотя бы. Хоть сколько-то. 30 хп заходят, даже неплохо. ребята, вполне неплохо. Даже не заход, Смотрите, вот я хожу, 30 хп мне регенит. Потом он ходит мне 30 хп регенит. Получается, дохуя реген идет сейчас. Поэтому блок надо теперь ломать, чувак. Если ты не будешь ломать блок, то... А смысл? Ну, кстати, умно, умно. Вполне умно даже. что тратить. У меня балочки нету никакой, случайно. Что он делает? Куда пошел? Он его рушит, плетаны. Он его рушит просто. Или что? Или он свой кидает? Я да не успеешь разрушить. Не успеешь, лох! Так, как бы теперь его защитить? Так, защищаем блок свой теперь. Отлично. Ну и теперь можно кинуть ему газовую гранату, ребята. Наконец-то уже можно его атаковать достойно. С помощью газовый. А если он туда упадет вниз потом? Он же может упасть вниз или не может? Ладно, рискнем. Надеюсь, не будет падать вниз никуда. Так, смотрим пока. Ну, пока что я все равно проигрываю, ребята, несмотря на мои ходы. Более-менее разумные ходы у меня сейчас. Никак в том бою я какую-то хуйню делаю. делал. В смысле, не в том бою, а в той катке, блядь какую-то хуйню делал просто-напросто и всерал бои. У меня просто нервы, нервы поднялись, ребята, из-за первого боя в той катке я вообще, блять, разнервничался просто. Что? Хм, он рушит блок. Теперь я почти сравнял. Братан, я почти все сравнял. У меня еще зелья есть. Так, может быть ковровые? Нет, ковровые пока что. Рано. Он стоит не очень хорошо там. Два Б-шечка пойти ударить его. Нет, мне жалко что-то веревку так тратить. Мне очень жалко тратить веревку, ребята. Ну просто очень жалко. А, что мне еще сделать-то остается? А все, уже поздно. Либо авиаудар, либо ничего. Ну давайте обеудар. Ну неплохо снял, да? Вообще неплохо. Вообще идеально снял получается. Если бы были зелья еще, я бы тогда убил то с него, наверное. Плюс еще этот на газовой гранате. А вот этот Сидоров, вообще, у него там очень много ХП. Тем более он еще юзал, там этот... Отвар этот ебаный, антитоксин... Нет, Нет антифриз, да. Кто-то пишет мне. В клан примес чела норм бьет рейтинг. В клан принимаю за голоса. Там тем более одно место осталось, ребята. У меня в казне закончится рубины просто-напросто... И еще спонсоров в клан. Но спонсоров от 100 голосов, ребята. Если у вас нет 100 голосов, то можете даже не, не это. Не подавать заявку в спонсора, короче, как-то так. Я знаю, то что многие скажут, что это большая цена, 100 голосов и так далее, но, блядь, не ходите, не, не надо просто, ребята, если не хотите, потому что... Меньше смысла не будет, да, просто-напросто. Газов надо очень много. Сталкан здесь содержать. Ух, нихуя себе, ты снайпер какой, блядь, через всю карту прилетел. Так, ну и, в принципе, может быть, даже сейчас его добью. А, отлично, пацаны, сейчас у меня есть шанс его добить. В смысле этого, мужика, зайчика. Потому что у меня есть Ремингтон. И я думаю, то что я его убью, как раз-таки. Да, должен, тем более, наш... Плюски помогут мои. 12, 12, 10, 9, 8. И ремингтончик, где он у меня? Отлично, пацаны. Остался у него один перс, плюс еще этот мелкий. Сейчас мелкие ходят как раз таки. Но этого перса можно на пауках держать, на заморозке там, на всякой. Этот бой уже более-менее нормальный как раз. Потому что отрыв уже нормально идет, ребята. Хотя я тащил с таким отрывом. Ну и он тоже может, по идее, тащить тоже ноя. По-моему, он какой-то нубас. По-моему, какой-то нубас он. Наконец-то мне дают нормальный арсенал, ребята. Наконец-то. Более-менее нормальный арсенал дают в этом бою. Это просто пиздец. Кстати, я решил точно уже теперь, что моя одна полная катка на арене будет длиться два целых видоса. Потому что я не собираюсь по три часа одно видео монтировать, ребята. Хотя бы по три. В смысле, блядь. Хотя бы по полтора часа будем снимать. Потому что ну, очень просто много получается, то, да. Так, котика я убью. В принципе, убью, да, ребята, убью я его, надеюсь. Потому что у меня сейчас робот, еще к нему встану роботом. И робот его добьет током, да? Надеюсь. Да, должен, по идее, сейчас ходит Сидоров, и... По идее, робот моего моего добьет, короче, его. Ну, два боя сыграл, еще вот три боя сыграю. Где-то и все. Ну, да, переход хода вообще пиздец долгий, ребята. Может, дальше, чувак? Просто, чел был нормальный, он сдался, короче, не стал тянуть время на ставки мне. Может, ты сдашься тоже, поможешь? Братишка, ну пожалуйста. Ну прошу тебя, сдайся, блядь. Ладно, как хочешь. Как хочешь, братан, можешь не сдаваться даже. Тратит вертолет, подвынос ставит? а ладно. Подвынос ставит. Фух, а он входит сейчас? Угу. Он сейчас ходит. Устекли. Угу. У него, кстати, полный бронер, ребята. Сейчас у меня есть вариант один. Да, у меня очень серьезные планы сейчас. Ну да, блять. Планы у меня очень серьезные сейчас. У меня есть баран. этот жадный баран, называется, называется. Сейчас пособираем ящики эти. Блин, надо собрать их вообще нормально. Так, арбалет дали. И давайте будем уронить его. Ну-ка, ну-ка. Как-то маловато снял, но все равно снял нормально, более-менее. И разрушил защиту эту всю. А прикиньте, если бы сейчас я кинул зелье в него еще, я просто не успел, ребята, кинул зелье еще у него, тогда, тогда бы он, урон был в три раза больше. 300 хп снял бы ему тогда. Я думаю, так бы снял. Потому, что, смотрите, у меня сколько там. У меня полная броня. У него полная броня, короче. Если было бы было атакер на атакер, я бы его убил, ребята, скорее всего. Убил бы, ребята, прикиньте. С барона, с такого-то убить вполне реально. Атакер на атакера, в принципе, это возможно. <кхе> так. Что он будет делать? Я не знаю, что он будет делать. У него, в принципе, вариантов особо... Немного, ребята. Потому что... отрыв а все-таки большой. Идет. Он решил пойти таким путем. Нихуя себе опасный, блять. Заморозил всех моих персов. Да ты еще охуел, что ли? Если я кину, короче... напал, то у него будет маленький урон. Потому что... Ну, хотя выбора особо даже нету. Давайте кидаем сейчас. Залезай, пожалуйста, залезай наверх. И замочок, пожалуйста. А, напалом закрыт у меня сейчас, да? Закрыт или открыт? Закрыт, по идее. Кидаем блокиратор туда. Делать нехуй просто вообще. Пропускаем ход один. Бля, как же заебался уже. играть ребят на это арене, честно говоря. Вот, вроде, кажется, играешь второй бой, только а уже, блядь, кажется, как будто играешь полдня, блядь, ребята. Это ж пиздец просто, напросто На самом деле, бои-то очень скучный идут. Потому что... Ну, не знаю, как-то все настолько скучно. Вот на ставке 300, блядь, там интересно уже играть, блядь. А тут, блядь, одно везение. На ставке 300 хотя бы вот так поменьше там. Хотя реально, реально на 300 надо, надо очень сильно, сильно думать, ребята. А тут особо даже не думаешь, что делаешь. Тебе дали оружие, тебе и все, стреляешь им. А на 300 надо что-то мутить уши, блядь, придумывать. Ну вот что он делает сейчас, он не знает, что он делает. Тянет время. Ух, нихуя себе урончик, блядь. Он сравнял, блядь, пацаны почти. Я хуею, он сейчас очень много хп снял мне. Просто очень много хп, он снял мне. А мне особо делать нечего. Нет, у меня есть ракеты синенькие, да? Ну, можно, в принципе, да, можно. Но толку, надо было зелье кидать него тогда. 300 хп на 600 хп. Плюс у меня еще перцы эти как-то тонутся, что ли. Пиздец просто, ребят. У него еще радиоматч стоит. А это его или моя радиоматч? Это его радиоматч стоит. Фух, он еще не юзал, блядь. Сейчас еще, еще проиграть могу, блядь, пацаны. Как неохота проигрывать, если что. Хм, князный ком, блядь. Вот ты, сука, блядь. Вот ты, сука. И блок не разрушил. Вот ты хач. Угу. У меня есть, короче, вот эта хуйня. Могу ее, в принципе, использовать. Смотрите, я проигрываю уже, пацаны. Я проигрываю. Ну и что мне делать, пацаны, скажите? Что предлагаете делать, пацаны? Я не вижу такого оружия, чтобы я могу, мог его достать. У меня есть ранец, блядь. Что-то я вообще, блядь, хуйню несу. У меня есть ранец, и я могу дойти к нему и что-то сделать ему, короче. Придумать что-то. Кинуть ему... Короче, все, пацаны, я понял, в чем моя ошибка была. Я не вижу арсенал даже свой. У меня был ранец, два ранца было, блядь, я какую-то хуйню делаю. Наверное, потому что я сонный какой-то сегодня, блядь, ребята. Сегодня мало спал, блядь, не выспался, нихуя. Возможно, из-за этого, короче. У меня был ранец, я даже не видел ранец свой. Атомку поставил. Да ну как ты-то хуево поставил ее, чувак. Стой там, пожалуйста, стой там. Я тебя вынесу потом. Как подумай, как вынесешь ты его. Да стой ты там! Ах ты хрен моржовый ты, блядь. Ах ты хрен моржовый, блядь. О, спасибо шапочку. Спасибо, чувак, спасибо. У меня есть ранец, блядь. Даже лучше что вот так сделал. Душемета, блядь, возьму тебя за уроне, блядь. Нормально, нормально. Нормально. Надеюсь, жрать не будешь, чувак. Вот видели, какой был отрыв, ребята? Видели, какой был отрыв? О, косой какой-то. Отрыв был просто огромный. По хп. Сейчас он почти что равный, блядь. Сожрал еще, блядь. Сожрал. Ну и толку ты -то сожрал, блядь. Сейчас зелья пойдут с тебя, блядь. Сейчас зелья кину и все, блядь. Надеюсь, у фуги нету. Если у него фугаска есть, блядь, он может меня топить фугаска, и все, я просрался, блядь. Он поля кидает. У меня есть ранец, братан. У меня есть ранец. Что ты сделаешь мне? А, зазем. Зазем против Франции это хорошо. Ну, я то думаю, если смогу тебя обмануть как-то. Вакуумка, зачем? блядь, да ты охуел, что ли, совсем? Шесть, семь. Попал, четко, пацаны. Теперь берем ранец. Пора показать, кто в доме хозяин. Так, мой стоит за зем. Так, теперь аккуратно падаем вниз. Теперь, блядь, берем зелье. Где зелье? Угу, конечно, блядь, как обычно, зелье, блядь, ебанутые, блядь. Ладно, берем калашников. Раз, два, три. Как обычно, зелье, блядь, как. Обычно. Обычное, еще зелье. Но у меня еще один ранец есть, чувак, так все, все. Блядь, как это бесит меня уже, ребята. Смотрите, что он, блядь. Он барьер поставил. Вот пидорасина, блядь. Откуда он знает, что у меня ранец есть, блядь, откуда? Ну, конечно, может быть, знает, но, блядь, я почему-то не слежу за арсеналом. Я не знаю почему, особенно на такой ставке, блядь. О, арбуз, арбуз, арбуз, стой, стой. Чтобы... вы... А, уходит сейчас. Надо его убить, ребята. Надо его как-то убить его сейчас. Как? Есть перчатка. Два Бшечка есть. Все. Тебе точно пизда. Там поле стоит. Поле не вмешает. Пиксель там еще. Пиксель ебаный, блядь. У меня порт... Минка есть еще. Так. Ну. Блядь. Там, блядь, хуево. Там пиксели ебаные, блядь, я не вижу пиксели. Ладно, надеюсь, я убью. Давай, давай, сдохни. Все, наконец-то, блядь, пацаны, два боя я выиграл уже. Фух, пиздец, бои сложные, пацаны. Отвечаю, а кто это был? 15 шарей, какой-то бас был, блядь. ну почему они так играют нормально, блядь? Они все нормально играют. Даже у тех, у кого мало рейтинга, они все нормально играют, почему-то на арене. На этом я прервусь, ребята, а потом продолжим уже. Ну, это видос будет как бы вместе. Ну что ж, продолжаем, ребята, тащить бои. На арене. У нас уже два выиграно. Идем играть третий бой. А, так, отлично. А, мой второй ход, как обычно. Сейчас ставлю качество. Минимально это а лагает почему-то. Так. Ну да, по команде смотрю. То, что он сильный. Хотя тут не влияет команда вообще, ребята. Она дается рандомно. Угу. Значит, вертолет. Далее. И все, короче. Остальные оружия закрыты у меня. Ладно, буду, короче... А хотя есть идея, ребята. Есть идея. Могу сейчас даже... О, нет, не могу. У меня, смотрите, у меня носорог, что-то я не подумал. Я мог его сейчас вынести мог. С помощью вертолета. Если успею, конечно, сейчас, может быть, я его вынесу. Ну, вряд ли я успею, конечно. Да, пацаны, я не успеваю вынести, он тем более еще и ходит. Откуда я знал, что он ходит, ребята? Да неоткуда, просто-напросто. Эй, сам подвынос стал, Короче, его не вынес, короче, сейчас меня ставит под вынос. И все очень-очень плохо. Все очень-очень. Ну, очень плохо. А у меня хотя бы есть миночка какая-нибудь. У меня есть арбуз зловоный, мне только что дали. Только, только что, только что дали. А и что я могу сейчас сделать? Если я кину туда арбуз, то, в принципе, он меня сам потом туда вынесет. Поэтому, блядь, ребята, я не знаю, что тут делать. У него сейчас ходит либо гонщик, либо мужик. Допустим, я ставлю под вынос этого гладиатора, либо я вообще его выношу. Ну, как обычно, арбуз у меня разлетаются в стороны куда-то, блядь. Как обычно, пацаны. Впрочем, ничего нового. Впрочем, ничего нового. Впрочем, ничего нового. Так, что он пытается сделать? Как я уже говорил, я не слежу за арсеналом противника, потому что, ну, очень трудно, ребят, следить за всем тут на этой арене тупой. Я хуй знает, что делать, короче, надо сдать карту, пока утонет карта, он меня вообще что-то как-то непонятно уронит. Сейчас ходит сварщик, надеюсь, должен он ходить, по идее, нет, головорец ходит, я забыл, кто у меня ходит, потому что команду я уже выбирал один день назад, поэтому я тут не посмотрел даже. Так, ну, в принципе, биотика бить 2бшкой неэффективно. Может паразита кинуть? Какого паразита? Давайте просто барана обычного. Я не знаю, что делать, ребята. Я не знаю, что делать просто-напросто. Сейчас он меня выносит скоро. Проныру моего. Антиутопку, блядь. Ну, понятно, понятно, пацаны. Хрен, что поймешь тут на этой ставке. Что делать? Как делать? Ну, пока что играем, пацаны. Он вообще базукой стреляет в меня. Зачем он это делает, я вообще без понятия. Он решил просто на урон убить меня, что ли, базукой одной. Дали вакуумку. Блять, что мне сейчас сделать, ребята? Ну, по-любому, нужно отсюда уходить. Это явно. То, что мне нужно отсюда съебывать. Беру аптечку. И, в принципе, наверное, я сейчас заморожу, ребята. Заморожу я вот этих двоих придурков, гонщика и господина. Потому что у меня буранчики есть. Я надеюсь, мне получится заморозить. В принципе, как вариант, ребята. Как вариант. Даже троих мог заморозить. Или... Нет, мог троих заморозить, но не получилось. Видите, как она очень прошла фигово. Ну, двоих тоже неплохо. А бус экстренный, экстренный, он сейчас отсюда выйти. Да-да, смысл выходить ему, если он может так пролезть там с помощью котика. Сейчас ходит пронырал, Скорее всего, он меня утопит. Им. Сейчас. А как он утопит меня? Я даже не знаю, как он у меня утопит. О, давай, давай, давай, давай, давай. Это будет гениально, чувак. Ты сейчас всех зауронишь. И себя, и меня, короче. А, фейерверк. Фейерверк под вынос, короче. Или как он? Куда он летит? Ну, в принципе, не страстно. В принципе, не страстно. Так газовую коллаж. Ну, хоть что-то дали нормальное, ребята. Хоть что-то нормальное дали мне. и Липучую минку дали. Только что я с этим сделаю. Сейчас ходит гладиатор. Это я точно знаю. Хм, а есть у меня один вариант. Мужик под выносом стоит. У меня есть что? Давайте 2Б-шку ударим. Я не хочу ничего сейчас мутить, ребята. Потому что... Могу вынести его даже. Ох, нихуя себе! Я вынос дал, пацаны, с 2Б-шки, блять. Я вообще не ожидал... Я, в принципе, думал, что могу вынести его с помощью 2бшки, но не ожидал, что так получится вообще, вообще не ожидал, пацаны Он кидает арбуз Да, у него заморожены два перса, поэтому сейчас ему будет очень трудно играть против меня Ну, короче, он роет ямы для меня В принципе, да, опасно, ребят, опасно Мне бы сейчас перчатку... А, блокки, дали экстренный, колдовской дали надо было, знаете, что сделать? Сожрать на него, вот на этого чувака. Зелье подводного дыхания. Но я как-то не подумал. Забыл то, что у меня вообще оно есть. Газовую кинуть. Да, в принципе, можно кин газовую кинуть ему. А что еще делать? Даже у меня две газовые, поэтому. Так, а сам я, может, наверх соберусь как-нибудь. Отлично. Успел забраться наверх. Думал, то, что не успел. И у, не, у него уже. Три оружия упадает, поэтому ему будет сложнее против меня играть. Плюс персы замороженные еще. Вот надо убить. А, блокер генерирующий короче кидает. Ну что он им сделает? Вообще ничего не сделает. В принципе надо рушить блок, ребята. Я думаю, то, что блок надо рушить этот. Потому что, а если я его сейчас разрушу, то меня, короче, туда вниз откинет. Поэтому нет. Я сейчас наверх уйду сначала, а потом будем уже что-то что думать. Так, у меня есть эта хуйня. Авиудар есть. еще 100 у меня есть из-за Да, ладно, в принципе, я не буду ничего сейчас мутить. Просто авиудар использую, и все. Ну, пока что мы с ним наравне идем, ребята, пока что. Плюс у меня сейчас перс этот утонет, и все, я буду проигрывать жестоко, ребята. А если бы мне дали сейчас снежный ком, я бы сейчас выходил оттуда. прям вниз туда. Но мне его, скорее всего, не дадут. Потому что когда он нужен... Ага, все, короче, он снял больше мне, чем себе. А, у моего перца спас. Отлично, пацаны, тогда. Нормально, он спас меня еще. У меня есть экстренный? У меня нет экстренного, поэтому. А, поэтому, поэтому, поэтому я отсюда не выйду. Тратить веревку как-то глупо. Сейчас. Последнюю. Последнюю веревку тратить это точно глупо, ребята, поэтому Поэтому придется ее потратить. Да. Хоть глупо, ребят, но мне делать особо нечего, придется потратить. И, короче, я пойду сейчас в карту заберусь, потому что... А, не успел даже. Ну, ладно. Ходит этот мужик. Блин, дали бы мне сейчас незнаком, ребят, я сейчас выкатил бы реально. Я уже запутался, кто сейчас ходит. Подгончик ходит потом, да? Господин ходит не скоро. Надо, короче, ставить под вынос, ребята. Надо, короче, ставить под вынос господина этого, иначе он меня просто вынесет. В смысле, выиграет. Потому что у него перс, господин, самый важный. Если я его сейчас вынесу, то считайте, моя победа будет уже. Надо стать под вынос его. Но как? У меня нет фугаски, у меня нет нихуяшеньки, блядь, пацаны. У меня еще. Он на вынос играет со мной, я так понял, да? У меня даже веревки нету, я так понял. Угу, у меня даже веревки нету. Да, вот это очень плохо, ребята. Есть экстренный. Есть эта хуйня. Ну зачем она нужна мне? И Блин, пацаны, я не знаю, что делать. Я не знаю, вот реально. Можно, в принципе, сейчас убить, даже вот этого мужика как-то. Попытаться, по крайней мере. У меня кто? У него кто вообще? У него, в принципе, атакер. У меня кто. У меня бронер, если я бронер стану атакером, то вообще будет плохо. Можно вакуумкой стрельнуть сейчас. Так, давай, давай, давай. Давай сюда. Давай, иди, иди сюда, иди сюда, красавчик, иди сюда, иди сюда, кто сейчас ходит? Я, в принципе, поставил его под вынос, ребята, с помощью вакуумки его, но я не уверен, что я смогу потом вынести его. У него заморозен пер, значит, еще. Он фугаской стреляет. Он промахнулся фугаской, лох. Поэтому сейчас мне надо как-то выносить его будет. Как? У меня есть вертолет, душемета есть. Есть экстренный. Беру экстренный. Где у меня он? Ух ты, нихуя себе позиция, какая у меня сейчас? Хорошая стала. Ну, и, в принципе, сейчас я выношу, наверное. С вертолета я могу вынести его. Либо с душеметов. Но душеметы могут вообще пер перекинуть его, а вертолет уже может не докинуть. Поэтому сейчас будем думать. Сейчас ящик подберем этот, если получится, конечно. Само на водку дали. Можно, в принципе, еще бункер олом. Ну, думаю. Ладно, бункер олом. Я рискую. Я должен вынести, ребята. Отлично. Потому что вертом я могу, мог вообще не вынести его. А вот бункер тут хорошо сработал. У меня атакер, плюс у него атакер. Поэтому я хорошо его сейчас вынес. Я остался у него один перс, ребят. Я думаю, одного перса я порву, если он только не вынес мне никак. У меня сейчас калаш есть на урон. Правда, у него бронер. Сейчас я сделаю его атакером. У меня есть зелье. Я делаю его атакером, чтобы быстрее можно его было убить. Хотя у меня сейчас... Смотрите, у меня сейчас скидывает вниз. Нет. Он меня морозит, ребята. У меня портов-то нету. У меня пауки паук есть, да? О, у меня два паука уже есть. И душемета плюс еще. Ладно, давайте паука ставим его чтобы он не двигался особо и сейчас я делаю его атакером и уже спокойно спокойненько добиваю его а у меня жарит у меня надеюсь не убьет прям пацаны надеюсь не убьет меня не трогай меня вот сука у а! а, меня убил все-таки у меня есть ранец я могу отсюда улететь что что у меня еще есть Ковровые есть. Ладно, я улетаю отсюда, пацаны. Все-таки у меня, да, у меня в принципе атаки это не атаки, а ХП больше, чем у него, поэтому я отсюда ухожу. Плюс у меня защита от почти что всего. И сейчас у меня есть ковровые, ребята. В принципе, могу сейчас ударить ковровыми. Ну да, если он союзит, то в принципе будет плохо, но ничего не поделаешь с этим. Я думаю, то что я все равно тут выиграю уже. У него очень мало хп осталось. Да, он заюзан, как обычно, все. У меня, в принципе, юза нету, поэтому все, играем без юза. Я использовал все то, что можно использовать раньше. Весь юз. У меня душеметы есть, если что, поэтому... Душеметы против перчатки. Подождите, работает или нет? Я забыл вообще, работать душеметы против перчатки. Я думаю, что работает, в принципе. Должны работать, по крайней мере. Да, должны. А, как он у меня... У меня калашников есть. Что... В принципе, сейчас, смотрите, я могу даже пытаться вынести его сейчас. Но мне кажется, он перелетит эту воду. Дальше полетит. А так это возможно, ребята. Можно с калаша, в принципе, у меня сейчас перс размораживается. Поэтому с калаша можно вынести его до чего угодно. Но шансы невелики, ребята. Да, отсюда еще хуй выйдешь. Поэтому только... У меня есть что-нибудь такое, чтобы отсюда выйти? Нету. Нету, ребята. У меня... Только душмет есть, чтобы атаковать. А больше нечего его атаковать, только засымт, Ну, душиметы тут. Ну да, перекидывают, конечно. Я так и знал. Я так и знал, ребята, что перекинут. Потому что. Ну, это было видно. Если бы была балка, я поставил балку, то нормально было бы тогда. Но балки не было. Так, ну он уже юзал. Он уже юзал. Значит, я еще не юзал, но у меня нет юза. Мне кто-то написал в комментариях, то что играть нужно бронерами, ребята, бронерами. Я не знаю, не пробовал, я обычно атакерами играю, но в принципе надо попытаться, попытаться попробовать бронерами играть, ребята. Потому что, ну бронерами тоже говорят нормально играть. Ну, я не знаю, как там нормально, нормально. Так, он видимо ждет, что-то ждет, пока ему оружие выпадет нормальное. Я мог гейнуть блок, только и все. В принципе, да, блок тут идеально подходит. У меня еще 300 хп есть, поэтому я думаю, то, что он срал. Если он будет меня атаковать, то он блок заденет, поэтому. все. И у меня еще один блок, если что, есть, поэтому. Ладно, ждем, ребята, ждем. Мне надо пока что. У меня есть глубокая заморозка, да, я точно знаю это. Сейчас я его оттуда выкурю, ребята. Сейчас я выкурю оттуда его. Вот и все. Даже убил его, блядь. Бронер на бронера убил. Я в шоке. Шикарно. Три победы, пока и ноль поражений. Ну, Но, как обычно, я в конце. Всираю. Я в конце обычно всираю, ребят. Я не знаю, что происходит. Как вы видели просто прошлую гаточку, я там всырал. А, у достижения дали. Отлично. Да снежный ком. В принципе, ребят, это хорошо. А снежный ком я могу сейчас очень много чего сделать с снежным комом. Например, пойти вынести этого головореза. Но, как вы, как вы знаете, ему тоже может выпустить снежный ком. И у меня также может вынести. А потом мне его в ответку не вынести никак. А кто у него уходит первый, кстати? Джигернаут. Кстати, у меня сейчас экран. Ну, хуёвый стал. Мощь. Поэтому, поэтому мне сейчас неудобно снимать. Надеюсь, он на не останется. Надеюсь, это. Блять! Как обычно. Как обычно, ребят. Ну, в принципе, он под выносом стоит, поэтому. Поэтому, поэтому он его не спасет ничем. Ну, только если. А что ему дали? Я только что не видел. Не смотрел, что ему дали даже. Ладно, надо выносить его точно сейчас, ребята, потому что если не, не вынесу, он его просто спасет и все. Он его спасет. Я вот так и знал, то что снежный ком его не вынесет там, потому что... Ну, он меня сейчас сам, короче, вынесет. Но ну, не вынесет, а под вынос поставить точно уж. В этом точно я уверен. Тыква. Зачем тыкву, чувак? Зачем? Смысл? Сейчас робот тебя откинет. Или у меня кто? У меня робот, робот же у меня на носорог. Да, у меня носорог. Я думал, то, что у меня робот. У меня даже узишка есть, смотрю. Печать есть. Короче, надо вынос давать, ребята. Ага, отсюда еще хуй выйдешь, потому что там дроид стоит. Дроид минуешь еще, блять. Так, так, так, быстрее быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей. Время поджимает, поджимает, время самое. Вдруг он ходит сейчас, ребята. Надо вынос давать, надо давать вынос. Так, как, как, как, как, как? Фух, блять, успел. Я вообще даже не целился. Ну, а сам куда, короче, как-то так стал. Что ему дают сейчас? Ну, понятно, ему ракетами дают, он может меня только им вынести. Мужика моего. Ну, вряд ли он выж... это вынесет мне, потому что ракетомед он, он, короче, не сможет использовать там нормально. А, он, короче, блядь, дебил какой-то. Все, он сдался, бля. Какие-то вообще легкие бои сейчас пошли. Ну, не буду говорить, ребята, лишнего, потому что сейчас, как обычно, сказал, бои легкие. И пойдут трудные бои, Вот вижу. Первый ход. Его плюс. У него хп больше еще. Хп я проигрываю уже. Поэтому надо играть на вынос. Сразу же. Ну. Ладно. Посмотрим, ребята. Посмотрим. Я не знаю, как тут играть пока. Сейчас посмотрим, что мне дадут сначала. А потом уже будем играть. А, святую гранату кидает? Зачем? бартан зачем? Типа он хочет вынести Ну, хотя, в принципе, вариант неплохой. Если двоих зауронит нормально, то будет вообще. Ну, 200 хп он снял, короче. А... Так, радиоматч удалил, отлично. Ставим ее. Ну, и, в принципе, лучше они будут использовать, наверное, пончик есть, есть какой-то. О, надо, короче, пончиком выстрелить в вспышку эту. Потому что слишком у него перс сильный. Ну, как-то так, короче. Не то, что он сильный, а у него очень много хп, блядь, просто и все. Выбора особо не было. Плюс плюс он бройер. Пончик стандарт снимает 70 хп, поэтому думаю, неплохо. Я снял. Э, так, дают винтовку штурмовую. Э, я не знаю, что тут делать, ребята. Порт еще есть. прыгующая граната. Особо ничего не сделаю из такого охуенного просто. Особо ничего не сделаешь. Поэтому просто сейчас буду его уронить. Ну, как-то так получается, ребята. Не знаю, чего тут делать. Потому что мне все оружие потом в будущем пригодятся. Луч может пригодиться в будущем, я знаю точно. Порт. Пока нечего делать, просто-напросто ждем, пока дадут нормальное оружие. Если вообще их дадут. Веревку тратить не хотел, чтобы подниматься к нему. Ладно, все, хорошо забыли. Что-то я очень много комментирую, ребята. Очень много нужно сейчас сказать. А получается, вообще... Я свой ход уже продумываю до мелочей просто-напросто. И все мелочи я тебе говорю на видео, блядь, пиздец. Надо по -по поменьше говорить хотя бы уже. Так, миночку дали. Ну а что тут сделать? Сколько у меня атаки? 20 на 20, и тут... Ладно. Плюс еще робот его будет пиздить сейчас. Отлично, пацаны, Это был хороший ход сейчас. Плюс еще робот сейчас его пиздит. И думаю, этого мужика я убью на урон уже сразу же. А я тебя буду топить уже всех. Потому что я не знаю, что тут делать еще. <coughs> черный ворон, черный ворон, черный ворон. Кидает за земочку. Надо будет ее избегать. И антифриз. Ну, антифриз, толку от него особо не было. Я могу тоже кинуть свой за зем. Ну может, в принципе, коробку кинуть ему? А зачем? Зачем коробку, ребята? Зачем? Я могу сделать еще шапку ему лучше, чем у него была сейчас, поэтому коробку я кидать не хочу. Блять, а как мне сейчас минка нужна, мне будет, наверное? Или может. Сейчас его за уроню, ребята. Как я за уроню его? Не знаю, что делать, короче, не знаю. Без понятия. Все оружия как-то одинаково снимают, и я даже не знаю, что лучше, блять, выбрать тут. А, там дроид мой, чувак. Братан, не успеешь залезть. Ну, успел. Пидор. Все-таки успел. Все-таки успел. Не, ну ты совсем, что ли, охренел? Гвоздевую. Хм. Ну, в принципе, это неплохой ход такой сейчас. Довольно таки неплохой он ход сделал. Хотя гвоздевая, она и так слабо как-то бьет. У меня есть две минки, даже, блядь. Что мне такое? Так, кидаю зайдем свой сюда. чтобы он тут не бегал. О, может цветуй кинуть. А зачем? У него же полный бронер, ребята. Полный бронер. Я кидаю коробку ему. Слишком у него пиздатые артефакты. И щиты всякие. Поэтому надо коробку ну, типа, нить ему. Потому что делать особо нехуй. Коробочка тут, в принципе, зарешают, наверное. Надеюсь, по крайней мере. Надо его побыстрее убить, наверное. Хотя у него бронер. Смысл есть коробки лову на бронера, блядь. А он тоже... Ну, блядь. Какие-то бои, блядь, ребята. Ух, святая граната... Ой, не святая, а вакуумная граната. Блять. Что делать, ребята? Я в шоке просто. Антифриз сожрать, что ли? А смысл? Нет, надо, короче, пиздить, короче, этого на урон уже. Хоть как-то я буду сейчас его уронить. Я не знаю, с луча давайте, что ли. Хотя луч у нас пригодится еще, как я говорил, но. Я не знаю, с чего тут еще уронить его. Надо быстрее добить его уже. Вот. 7 хп вставил, блять, пиздец, блять, просто. Сейчас бы уже ему три оружия выпадало, если бы убил. Сейчас он входит еще, блять. Да, конечно, он входит, блядь. да блядь, всякая. В цел... У меня, кстати, стоит радиомач моя, поэтому сейчас. Если мне тут дадут какой-нибудь тебе удар, то я смогу спокойно бить его на хп. Причем за столько бить. И этого, и этого перца смогу убить на хп. Коробку. А смысл? У меня так шапки шапке чувак, у меня так шапки все, блядь. Очень-очень хуёвый. Ты меня сейчас, по идее, спасаешь. Мне могут дать еще шапки получше, чем, блядь. А смысл? Ну, в принципе, смотрите, вот у робота нормальный артефакт. Брать не... нет смысла в коробку. Можно, в принципе, взять сварщиком коробку эту. Да зачем брать её? Коробку эту, блядь. Есть экстренные. Дальше что? Допустим, есть. Ну, ладно, у меня... У меня же пола... Атаки, ребята. Надо его замор... Нет. Паука кинуть нельзя, нету. Э -э, блядь, пацаны. Ладно, я его заморожу, короче, снизу. Как-то так, короче, ребята. Пускай замороз не побудет, потому что я не знал, что делать. У меня три минки есть, смотрю. Три миночки. Это, в принципе, неплохо, ребят. Три миночки. Это вообще охуенно. То есть могу теперь на выносы играть спокойно. У меня три минки. Причем крутых минки. Как он, блядь, не просрал ход? Я в шоке. Вы видели, он прыгал сколько там, блядь? Летел секунды... Секунды три где-то летел, блядь, и... Ход не всрал. Это пиздец просто, пацаны. Ну, что ты хочешь, хочешь сделать, чувак? Бомбарда, блядь. Ну, в принципе, да. Под вынос меня... Не очень-то сильно ставишь. Не очень-то сильно. О, кидай... Кидаю блок, ребята. Все, кидай блок сразу, чтобы меня... Не пиздил на урон. Потому что, смотрите, как у меня сейчас будет... Выигрывать. Он по хп уже выигрывает, ребята. Причем изначально у него было больше хп, чем у меня. Все, братан, блок стоит, поэтому все. Урон со мной бесполезно будет играть теперь. А, он может на вынос хочет играть со мной, или как? А, как мне сейчас с ним поступить? Есть вакуумные. Так у меня... Ну-ка, подождите, ребята. В принципе... Если так подумать, то я могу выносить, если очень повезет, потому что, как я уже говорил, я не умею пользоваться вакуумкой на одну секунду, вот так вот, как все делают, не умею просто, ну, не знаю, как повезет просто, раз, два, три, четыре, пять, а дальше надо как-то, ну, как-то вот так вот я, ну, как обычно, у меня лагает, и я промахнулся, и я сейчас, короче, утоплюсь еще, блять. пиздец, я себе сейчас сам вырыл яму только что, это пиздец просто, пацаны, я не вынесла. Блять, кто сейчас ходит? Черный ворон ходит, у него блок тоже попался. Попался блок. Надеюсь, я выиграю, ребята. Да вот смотрите, блять, как трудно тут. Ну, конечно, блять, конечно, блять. Саса, я сделал, блять, ямочку на сорогом, И вс ⁇ нахуй. Ты снежный комблять, ребята. эти комблять, я всех выкачу тут сразу, блять. Угу. знаю кому меня не видать, походу. Фух, блядь. Ладно, антифриз пью. Делать не, нехуй все равно. Сейчас ходит этот чувак, блядь. Ну, пиздец, короче. Что-то я устаю писать бои такие, ребята. Просто-напросто устаю. Так, липучую кидают. И что? Дальше что? А, хочет вынос дать. У него получается вынос дать даже мне. Пиздец, пацаны, я сейчас сыру, наверное, скорее всего. Я всрать не должен просто-напросто, не должен. Может у меня, блять, все есть, чтобы играть с ним на вынос, блять. Но я не знаю, как это все, блядь, пон... Это. У меня есть артиллерия даже. Артиллерия, ребята, есть. Я могу сейчас п -п попытаться дать вынос какой-то там с артиллерией, но. Я не умею ей пользоваться. Я просто-напросто не умею ей пользоваться, ребята. Ну, давайте попробуем, блядь, я не знаю, как тут пользоваться правильно ей. Сейчас она, блядь, как полетит хуёво еще. Ну, в принципе, смотрите, если так подумать, то вполне неплохо. Вот это ход нормальный был, ребята. Ходит вспышка, поэтому он сейчас что сделает, я же минус 2. У меня, в принципе, еще есть веревка одна, поэтому смогу добраться до него как раз-таки и дать минус 2. Но он ставит пер перчатку, но, в принципе, это его не спасёт. Хотя, смотрите, блять, у меня одна веревка. Как я за зайду туда снизу к нему? Я вообще без понятия просто-напросто. Он стреляет блок, да? У меня НЛОшка есть хотя бы. Надо подумать, как мне дать минус... минус 2, ребята. НЛОшка, НЛОшка, НЛОшка. Нет, у меня НЛОшки, блять. У меня есть веревка одна. И то ее нету, блядь. Есть святая граната. Блять, пацаны. Есть у меня один вариант. С помощью святой гранаты вынести его. У меня просто веревки нету. Но я не вынес уже. Это какой-то будет... Какая-то какая просто дичь будет сейчас. Какая-то просто будет сейчас дичь, ребята. Давай-давай-давай-давай-давай. Смотрим. Блядь, ну хоть кого-то вынесу. Блядь, никого не вынес. Никого не вынес, блядь. Я хотел вообще минус 3 дать. Там вполне было реально, пацаны, дать минус 3 даже, но возможность того, то что у него, блять Нет, это атакер у него, блять Под выносом стоит еще вспышка, поэтому его можно вынести будет. Как? Я пока не знаю как. Блять, коробку дали. Ну шапку тут нормально хотя бы. Блять, только не уронь сильно, блядь. Чувак, блядь, у него. Кто у него? Атакер, да? Конечно, атакер, блядь. Сейчас меня как зауронит, блядь. Ой, как не хочу проигрывать, ребята. Как не хочу проигрывать? Просто не хочу. Я же не проиграю. Да не должен проиграть просто-напросто. Не должен. Но если я проиграю, то у меня еще вакуумка открыта, блять. Я просто не знаю, что, что сейчас делать, ребята. Могу, в принципе, с огнемета ударить его. Да, так я и сделаю сейчас. Ну, против поля, как-то огнемет против поля. Я просто в шоке, просто сейчас. Какую я хуйню делаю, ребята. Огнемет против поля. Это просто пиздец. Какая-то дичь просто сейчас. Ну, в принципе... Ну да. Я смог дать вынос, но... У него один перс остался, Да. Но ну, у него очень, очень много хп, ребята. Он мне может на, на урон даже выиграть быстрее. Плюс блок стоит, но сейчас на урон будет играть со мной. Надо его утопить как-то. Надо его как-то утопить. Но ну, как это сделать, пока не знаю. Сейчас будет крысить, там, блять, антиутопку сожрать, блять. Что-то еще сделает. Да все, блядь. Еще воскресить себе перси, блядь, целого. Поэтому у него вполне шансы большие на победу. Ну да, смотрите, он на урон просто играет, и все. Конечно, блядь, конечно, а хули вы думали, блядь. Как мне его утопить сейчас, блядь? Ребята, как мне его утопить? Если так подумать, то у меня есть три для минки. Ну, как обычно, я же не вынесу его, пацаны. Ну, я все-таки рискую. Там вообще как-то опасно выносить так, ребята. Все-таки я рискую. Ну, как обычно, я знал, что там не вынесу его. Просто-напросто знал. Все, у него просто защита тока какая-то, блядь, там, смотрю. Или что это, блядь, было, я не знаю. Ой, пиздец, пацаны. Тут всырял, скорее всего. Может быть, как я, как я выиграю, может, как-нибудь. Потому что, смотрите. В чем фишка? То, что я, у меня нет веревки. Я не смогу отсюда выйти, просто-напросто. Коробку. Зачем коробку? Зачем, братан, коробку? Зачем? Смысл? Давай, давай. Ты сейчас убьешь его, в принципе. у меня будет... будет... жди, стоп. У него будет урон... А, он хочет так сделать. Ух ты, нихуя себе, блядь, пацаны. Канат дали, блядь. Канат дали, блядь. Пацаны, канат где? Один канат. Вот это везение, пацаны. Вот это я понимаю, блядь. А дальше что? Дальше как не выносить его? Дальше с чего? Во-первых, беру, короче, эту хуйню сразу же. Фух, у меня еще три зубец, блядь, есть. Ну, луч, луч, луч. Короче, я с ним буду на урон играть сейчас. Я буду на урон с ним играть, ребята, потому что я не утоплю его никак. Не могу утопить его никак сейчас. У меня плюс робот, у меня больше шанс на урон с ним играть, с ним, чем... ХП у нас сейчас, сейчас с ним одинаковый, блять. Если меня сейчас не вынесет... А как у меня вынесет? У меня эта хуйня сейчас... Блять. Радиомач-то. Плюс поле стоит. Какие душеметы? Чувак, блять, не выноси меня с блять. Я отсюда не выйду же потом, никак. Не трогай меня, блядь. Пидор, сука. И шаг, блядь. У меня порт есть, блядь. Порт. Неужели у меня порт? Хотя бы что-то есть у меня, пацаны. Тихо, тихо, тихо. Там поле. Тихо, блядь. Поле, поле, сука. Пидорас, блядь. Ладно, кидаем эту хуйню. Я не знаю, что делать, ребята. Это какая-то дичь просто, а не бой. Настолько все, блядь. Ой, пиздец, короче. Ой, просто пиздец. 47 хп снял себе. Все, из этого хода, из этого ящика просто. Я проебу, блядь. Из-за этого ящика всего листа, пацаны. Из-за какого-то странного ящика, который не мог просто взяться у меня. Просто, просто. Я не мог его просто взять, муж. Надо было именно разбить его, блядь, чтобы, блядь. Но у меня, в принципе, ребята... Радиомастер стоит. Радиомастер стоит, в принципе. и сейчас могу его добить, добить, да, добить именно добить, ребята. Потому что смотрите, в чем фишка? У меня сейчас радиомастер, урон повышенный будет от его ударов. Я добью его. Только не ходи, чувак. Только не добивай меня. Она ложка. У меня убьет сейчас, напросто. Он меня ей убьет. Сколько у меня, блядь... У меня броня, ребята. Броня. Надеемся на броню. Надеемся на броню. Броня, спаси меня, пожалуйста. Броня. Броня, прошу. Броня. Не должен добить. Не должен. Я думаю, не добьет. Блядь, раз только ебаный. У меня правда полная, блядь. Блядь, нахуй. Егор, блядь, медведь, нахуй, ебаный, сука. Пидор, сука. Фух, блядь. 4-1. Как обычно, ребята. Вот смотрите, вот я играю, играю, играю, проиграю и все. И пиздец. Диверсант. Ну хоть что-то дали мне, блядь. Хоть достижения, блядь, дают. Ну это пиздец просто, пацаны. Я, конечно, извиняюсь за такой вот мат. Ну это по-другому не назовешь просто-напросто. Это пост, просто, пиздец просто. Ребята, уже. Нет слов, блять. Именно бронера, атакера убить, блять. Ну, и за ящик из ебаного, блять. Пиздец просто какой-то. Я просто в шоке. Просто стараться так играть. Полчаса, блять, целых. Тащить бой какой-то. Ну и смысл я тащил этот бой. Я хуею просто. Ну, хоть достижение получил. Оставить 20 сообщений на стене. Да, надо бы скоро выполнить его уже. Ну все, ребята, в принципе я не буду, как я уже говорил, снимать полную катку. Потому что я раньше хотел снимать полную катку, но как вы видите, бои очень долгие получаются, и монтировать очень долго. Тем более видосы и так выходят, не сейчас, а сейчас, потому что... Во-первых, у меня сейчас учеба, во-вторых, монтировать очень, очень долго, ребят, да, монтировать. Вот на каникулах я снимал их дохуя, просто видосы, как вы поняли уже. Снимал каждый день почти их. Сейчас тоже выходит каждый день, но зависит от того просто сколько будет обрабатываться видео сколько у него будет времени просто от этого зависит в основном поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписку на канал и всем удачи ребята